Дорогие друзья, всех приветствую! Вы на канале Кигаи, и а, почему это видео так называется и почему сегодня встреч пойдет именно о начале бычьего рынка? А, сразу скажу, что я настроен скептически к своему же видению рынка и к тому, что я сейчас скажу, поскольку позитива на рынке реально мало. Но тем не менее, во-первых, мы с вами предполагали несколько месяцев назад сценарий, который сейчас в точности реализуется: мы с вами предполагали дамп. В конце августа, то есть начало финального дампа и в конце октября начало уже бычьего рынка Как видим, это у нас и произошло, то есть мы увидели дамп в августе Я сейчас открою недельный таймфрейм, где были мои зарисовки Мы с вами увидели дамп в августе и как раз-таки импульс вверх и образование фигуры смино-тренда в конце октября Единственное, мы немножко не обновили минимум глобальный Потому что я предлагал небольшое обновление глобального минимума Но до обновления минимума мы уже образовали определенную фигуру смен тренда, паттерн И направились на повышение Тайминги и движения, которые мы с вами предполагали, идеально соблюдены И поэтому у меня нет... Основание полагать, что здесь может образовываться какой-либо другой сценарий То есть я буду использовать именно тот сценарий, который я делал изначально И пока он реализуется, я буду его использовать Если сценарий у нас вдруг поменяется, я, естественно, вас предупрежу И э, немножко поменяю свою точку зрения насчет рынка Это, во-первых, то есть у нас реализуется сценарий наш, который мы с вами давно предполагали Во-вторых, э, сейчас на рынке позитива крайне мало Тем не менее, когда... На рынке действительно зарит позитив, когда цена находится на хае. Мы часто не видим того, что сейчас в ближайшее время может образоваться какое-либо негативное событие. То есть мы настроены позитивно и не ждем негатива. То же самое и сейчас. Мы не видим позитива и даже не думаем, что сейчас может образоваться какое-либо позитивное событие. Но тем не менее... На фоне этого негатива оно может образоваться и цена может пойти на повышение Более того, рынок отражает не ситуацию в мире, а реакцию участников рынка на эту ситуацию То есть на одну и ту же ситуацию в мире Участники рынка могут реагировать по-разному. Если они поменяли свое мнение, то реакция может быть полностью противоположной на одну и ту же ситуацию, поскольку график – это визуальное отображение психологии участников рынка. В игре участвуют не сами события, а именно эмоции, реакция на эти события в мире. И реакция может быть совершенно разной. Также, недавно я проводил опрос в Телеграме э, в середине октября, и... В вопросе описано, как вы считаете, достигли биткоин дна? В итоге 35% проголосовали за то, что дно достигнуто И 65% проголосовало за то, что дно будет ниже То есть около 70% По крайней мере участников рынка, которые проголосовали в этом вопросе Они считают, что дно будет ниже То есть сейчас на рынке царит негатив Но, как мы знаем, в большинстве случаев толпа всегда ошибается Посмотрим, случится ли это и в этот раз Многие люди ждут дно еще ниже И... Мое мнение, что если люди ждут это дно ниже, то навряд ли им дадут там закупиться. Итак, теперь насчет текущей ситуации по рынку. Что мы здесь видим? Во-первых, у нас после нисходящего тренда глобального образовалась фигура нисходящий клин. Это фигура смена тренда. Я рисую трендовую линию сопротивления и рисую трендовую линию поддержки. А Клин у нас образовался, трендовая линия сопротивления пробилась недавно. И теперь мы видим небольшое восходящее движение. Естественно, это движение не говорит о начале бычьего рынка. То есть мы узнаем, было ли начало это бычьего рынка или нет Только спустя некоторое количество времени Сейчас мы этого определить, конечно же, не можем Я сам не знаю Является ли текущая ситуация началом бычьего рынка Просто сценарий у нас реализуется, а по сценарию именно это время служит началом бычьего рынка То есть еще раз, я не утверждаю, я просто говорю свое видение рынка Поэтому а, не рекомендую на это основываться, это не является финансовой рекомендацией Думайте сами, принимайте решения полностью сами Итак, судя по этим движениям, покупатели пока слабы То есть какого-либо Сильного движения здесь пока что не предвещается Тем не менее, поскольку трендовая линия сопротивления была пробита То присутствует потенциал до примерно 25 тысяч долларов Локальный потенциал И если потенциал данный реализуется То потом мы уже можем смотреть за реакцией цены на этот уровень Если реакция будет такая, какая нужна то мы можем видеть дальнейшее движение вверх и смену тренда Клин говорит о локальной смене тренда И для подтверждения глобальной смены тренда Нужны еще дополнительные факторы Также на графике присутствует паттерн Который указывает на значение 22 тысячи с половиной Это еще одна цель цены Если цена преодолеет данный уровень сопротивления На котором она сейчас находится Давайте я... Открою свои рисунки, и что мы здесь видим? Цена сейчас находится в районе глобальной области поддержки, на верхней ее границе, вот наша глобальная область, а пока что цена не может преодолеть сильный локальный уровень 21 тысяча долларов. И я предполагаю, что мы здесь можем увидеть в локальной картине небольшую коррекцию вниз И далее восходящее движение, то есть пробой данного уровня и движение уже к уровню 22500, что является следующей целью Далее небольшую коррекцию или консолидацию и уже дальнейшее движение вверх до уровня 25000, цели нисходящего клина. А Потом можно ждать уже более глобальную коррекцию и уже потом смотреть, что будет происходить со мной далее. То есть смотреть и наблюдать за реакцией. Вот такое мое видение в локальной картине. В глобальной картине я уже свое видение сказал. Покажу, что сценарий у нас полностью реализуется. И обратите внимание, что биткоин совсем немного поднялся, но альткоин демонстрирует уверенные, такие довольно масштабные движения вверх. К примеру, эфириум дошел до а верхней глобальной области поддержки 2000 долларов Практически дошел до нижней ее границы и Если цена здесь преодолеет данную глобальную область сопротивления То у нас здесь э, сформируется двойное дно Также глобальная фигура смены тренда И цена может уже пойти на повышение Эфириум выглядит довольно сильно И также реализует наш сценарий, который мы поставили еще несколько месяцев назад Давайте мы посмотрим Это у нас эфириум Вот, вот такой сценарий мы с вами предполагали И как видим Сценарий у нас полностью реализуется BNB также у нас дошел до нижней границы глобальной области сопротивления, которая находится сверху И также BNB выглядит крайне позитивно Еще некоторые альткоины есть, которые довольно неплохо выросли К примеру, это Ада Кардана, она вернулась к области сопротивления, которая ранее была областью поддержки то есть происходит ретест пробитого уровня, если она вернется в диапазон, то это будет позитивно для кардана А Салана также демонстрирует неплохой рост от уровня поддержки 25 долларов, нашей основной целью по сценарию, который мы с вами предполагали Также напоминаю, что присутствует потенциал до 15, поэтому мы его не забываем Атом у нас протестировал пробитую область сопротивления и теперь... Отскочил от нее и движется на повышение А там также выглядит крайне позитивно Биткоин доминация у нас активно падает И мы видим, что альткоины довольно хорошо растут В отличие от биткоина Также не могу не упомянуть Мемные криптовалюты Это Додж Давайте посмотрим Додж USD Мы здесь увидели рост Примерно на 150% Это все происходит на фоне покупки Твиттера Илоном Маском Также Шиба Shiba USD Здесь рост присутствует не очень большой И криптовалюта Mask USD Здесь мы видим шикарный памп на Давайте посмотрим сколько Примерно на 200% Естественно я мемные криптовалюты не рекомендую Особенно после пампа, только если на совсем Небольшую часть от депозита, который не жалко Потерять. Я больше рекомендую вам Покупать именно фундаментальные альткоины Я напоминаю, что мы с вами ведем проект По инвестированию 100 долларов каждый день в криптовалюту С 1 января текущего года Уже год подходит к концу И мы все это время инвестировали в криптовалюту Давайте посмотрим, что у нас сейчас получается Быстренько затронем Итак, общая просадка по портфелю составляет 23% Вот мои средние цены по основным альткоинам Биткоин – это 24 тысячи долларов, моя средняя цена. Эфириум – 1700, Салан – 42 доллара, Атом – 13, Дот – 9, АВАКС – 22, НИР – 4, АДА – 0,5. Что касается распределения, биткоин составляет 30%, эфириум составляет 10%, Салан – 10% и Атом – 10%. Остальную часть вставляют э, остальные альткоины. Далее, интересный момент. Смотрите, я сейчас открою общий график э, Баланса портфеля в долларах И мы видим, что на балансе в долларах образовывались Довольно значительные коррекции То есть цена здесь корректировалась По мере движения криптовалюты Но если я открою уже Валюту в биткоинах То есть это портфель в биткоинах Мы видим только непрерывный рост Это выражено тем, что я покупал только На нисходящих движениях То есть на просадках И естественно покупал постепенно, а не на всю котлету То есть я могу только предполагать, где будет глобальное дно Но я этого не знаю, поэтому я воспользовался самой эффективной стратегией Просто методом равномерного среднего инвестирования И покупал просто каждый день На одинаковую сумму при просадках Биткоина и все остальные криптовалюты Вот хороший пример постепенного накопления И просадка в 23% На практически дне рынка предполагаем Это крайне хорошая просадка Даже просадка 30-40% на глобальном дне Это в принципе тоже терпимо Неплохо, но 23% я считаю Что это шикарная просадка Если мы достигнем хотя бы котировки 25 тысяч долларов То я уже выйду безубыток либо даже у меня будет небольшая прибыль За счет альткоинов То есть для того, чтобы мне выйти в безубыток Или даже небольшую прибыль Цене нужно совершить вот такое вот движение Все То есть по проекту мы с вами находимся в очень хорошем Положение. И у нас получилось по основным криптовалютам передвинуть среднюю цену к глобальному дну Друзья, вот такое вот небольшое коротенькое видео Пишите в комментариях, что вы думаете, начался ли бычий рынок или все-таки нам ждать обновления глобального минимума Пишите ваше мнение, ваше видение Ставьте этому видео палец вверх, друзья, подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в описании Нажимайте на колокольчик И, друзья, всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока